Будем так. Это лет по пятый выпуск. И да, мы продолжаем эксперименты. Сегодня будет много сюрпризов. Но, ну, впрочем, все по порядку. Поехали. И начнем мы, пожалуй, с Льва Мэя. Плесунья. окрыленная пляской без воздуха, закаленная в сером огне, Ты, бомбиянка, мчишься по воздуху И по этой спаленной стене. А прозрачила ткань паутины, Твой призывно откинутый стан, Ветром пашет коса длинная, И в руке замирает тимпан При твоей красоте величавую, Без речей и без звуков уста, И такой же горячей лавы, Как и ты, вся душа облета, Но не сила везуя, а знойная, Призвала тебя к жизни легка. И чиста ты несешься спокойная, как отчизны твои облака. Ты жила и погибла, ТДСКАЯ. И ТДСКАЯ стала на век. И в тебе, под воскреснувший Фреск, Вечность духа признал человек. А дальше у нас Яков Полонский. А после него будет сюрприз. Напомните мне. Так, а полонский у нас с историей, которая, так мне кажется, знакома каждому мужчине. Ну или бы, я надеюсь, подавляющему большинству. Пришли и стали тени ночи на стражу моих дверей. Смелей гляди мне прямо в очи. Глубокий мрак ее очей, Над да духом шепот, голос нежный. Измейка бьется мне в лицо, Ее волос, мои небрежные. Рукой измятое кольцо, Понят ночь? Густою тьмою Покрой волшебный мир любви Ты время дряхлую рукою Свои часы останови Но покачнулось время ночи Бегут, шатаются назад Ее потупленные очи Уже глядят и не глядят В моих руках Рука застыла, стыклила на моей груди. Она лицо свое склонила. О, солнце! Солнце! Погоди! Не, я не могу так! Все, сюрприз! Владимир Соловьев. Милый друг, или ты не видишь, что все видимое нами, Только образ, только тени, отнись с и очами? Милый друг, или ты не слышишь, что житейский жун трескучий, Только оклик искаженный, торжественный созвучий? Милый друг, или ты не чуешь, что одно на целом сердце, Только то, что сердце к сердцу говорит в немом привете? Не ожидали? Теперь второй текст. Теперь Александр Блок. Под шум и звон однообразный, под городскую суету, Я ухожу душою праздной, в метель, во мрак и в пустоту. Я обрываю нить сознания и забываю, что и как, Кругом снега, трамва и здания, а впереди огни и мрак. Что если я завороженный сознанием сознания, нить, Вернусь домой, не чуженный? Ты можешь ли меня простить, Ты знающая дальние цели, Путеводительный маяк, Простишь ли мне мои метели, Мой бред, поэзию и брак? Или можешь лучше, не прощая, Будить во мне колокола, Чтоб распутница ночная От Родины не увела. Ну и напоследок,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 Нет, нет, нет, нет, нет. Так заканчивать нельзя. Ни в коем случае. Еще один текст. Еще один. Ана Ахматова муза. А в чьем исполнении?